Привет, меня зовут Дима, это рубрика Хабер как как-то работает». В этой рубрике мы простыми словами отвечаем на главный вопрос, как же происходит работа в Хабер? В этом ролике я хочу рассказать о работе поставщика с негативными отзывами от клиентов. Клиент делает заказ на розетке поставщика HBR. Он решился сделать покупку и, конечно же, хочет максимально быстро получить звонок от продавца и подтвердить свой заказ. Спустя какое-то время, а у всех людей разная степень терпения, клиент окончательно разуверялся, что ему позвонят. Он заходит на товар и пишет негативный отзыв о продавце. Обращаю ваше внимание, не о товаре. Товар может быть отличный, но без своевременного звонка продавца лояльность покупателя тает. Как результат, вы и Хаббер получаете негативный отзыв, который приносит вред обеим сторонам. Покупатели перед покупкой зачастую смотрят отзывы о товаре, а также просматривает отзывы и о продавце. И негативные комментарии могут оттолкнуть его от покупки любого товара, даже самого качественного, идеально ему подходящего. Если накапливается большое количество негативных отзывов на товар, либо в отзывах указана серьезная причина некорректного обращения с покупателем, розетка имеет полное право заблокировать ваш товар, и он больше никогда не будет размещаться на маркетплейсе. Как же реагировать на негативные отзывы о ваших товарах? Существует четыре основных канала поступления негативных отзывов. Первый и второй. Отзывы о товаре и магазине. Тут все очень просто и понятно. Покупатель получил некачественный товар или совсем его не получил. И он пишет свой негатив прямо в отзывах к товару. Важно помнить, что эти негативные отзывы видны всем посетителям сайта «Розетка». Третий канал. Задать вопрос о товаре. Нередко недовольные клиенты пишут негативные отзывы, воспользовавшись возможностью задать вопрос о товаре продавцу напрямую. Эти сообщения приходят в личный чат между покупателем и продавцом. Четвертый канал – обращение клиентов. Это непосредственное обращение клиентов на розетку с жалобой на продавца. Розетка очень строго относится к этому типу негативных отзывов, так как дорожит лояльностью каждого клиента. Что же необходимо предпринять, чтобы пользователь удалил негативный отзыв? Самое главное – оперативно связаться с покупателем и выяснить причину его негатива, предложить решение сложившейся проблемы, возможно предложить замену, возврат или компенсацию в зависимости от ситуации. Если ситуация улажена, клиент лоялен и проблема решена, то стоит попросить клиента удалить негативный отзыв. Для удаления отзыва покупатель должен обратиться в розетку на горячую линию с этой просьбой и указать товар, на который оставлен данный отзыв, или номер заказа, либо же озвучить номер обращения, если ранее обращался на розетку с жалобой. После разговора с покупателем вам необходимо сообщить менеджеру Хаббер в письме, что проблема решилась позитивно. Если у покупателя нет возможности обратиться на розетку самостоятельно, поставщику необходимо отправить в Хабер доказательство, что ситуация урегулирована и у клиента нет претензий. Скриншот или запись переписки, или запись звонка. Подсуммируем. Негативные отзывы имеют большое влияние на лояльность покупателя и маркетплейсов. Нельзя игнорировать подобные реакции клиентов. Особую важность имеет скорость вашей реакции на негативный отзыв. Чем быстрее вы свяжетесь с покупателем, тем больше шансов избавиться от негативного отзыва. Ждем новых вопросов в комментариях под этим роликом. Удачной торговли!